Какие еще рекомендации? Какие такие вот глобальные? Такие чего там э, в доме должно быть? Куда там надо группе. спать? Допустим, нет, нет, одной группой мы разобрались. А рекомендаций очень много. Много. Ну главное, да. есть какие-то главные, есть какие-то второстепенные. А... Но ну, все спрашивают, все знают о том, что спать надо головой. Ни в коем случае нельзя спать головой на север. А фэн-шуй говорит, что надо спать головой на север. Вот видите, это китайцы, это они нас дурят. Там была другая история, но ну, это как-нибудь в другой передаче. другой передаче Да, поговорим. То есть что куда надо делать? спать с головой, короче? Вы понимаете, спать вы можете во все направления, во все кроме севера. света, кроме севера. А что будет, если я буду спать с головой на север? Депрессия, заболевания, усталость, потеря mm -hmm. денег. Ну и угори с прыщами. Вы знаете, да, проблемные проблемы с кожей, да. mm -hmm. кожные заболевания. Удивительно. Хорошо. Так, разобрались, куда спать головой, а есть надо головой куда? Когда Или вы... это не имеет значения? Имеет значение. То есть есть надо тоже в определенном да. направлении? Да. Что да. вы говорите? Да. Куда? Значит, вы можете сесть в любое направление, кроме южного и юго-запада. Постарайтесь, когда вы садитесь есть, так выберите свое место, посадочное место, чтобы с, особенно детей, если мы взрослые еще можем это контролировать, особенно детей, обратите внимание, чтобы дети не садились лицом на юг и на юго-запад во время приема пищи. Во время приема пищи? Во время приема пищи. То есть только пищи да имеется? Именно пищи, да. И воду ни в коем случае не храните в этих секторах, особенно в юго-западном секторе, не храните воду. Не хранить воду? Питьевую воду, которую вы потребляете ежедневно, как питьевую воду. Подождите, ну вот у меня в частности находится кран, да, мойка находится прямо, конкретно в юго-западной части. Так что делать? Мойка это мойка, мойка может там находиться, ну как-то так. Ну, для себя, да, я понимаю, да, я, я понимаю, о чем я говорю. Я сейчас имею в виду, что вот люди часто набирают в бутылочку воду да. и хранят ее потом как питьевую воду. Так. И ее, вот я даже воду для поливки цветов пытаюсь не хранить в юго-западном секторе. То есть ту воду, которую мы употребляем как воду для питья. Угу. А, эта вода должна храниться в северо-восточном секторе. И, Нина, некоторые товарищи проживают еще и в домах. И у них есть два уровня. Имеет ли значение первый или второй этаж, допустим? Нет. Не имеет имеет значение только сектора. Первый, да. второй этаж, это все идет единым. Если это единый дом, да, то идет консультация специалистом. Вас то она захватывает сразу, как бы весь дом, угу. берется план дома, и когда вешаются янтры, не обязательно их вешать там на первом ну, этаже или на втором. Янторам мы еще да. подойдем, хорошо. А, какие еще есть? основополагающие принципы что а, делать, чего не делать какие еще основополагающие, Чтобы я еще рекомендовала мы сказали вот про сон то, что голова имеет значение чтобы не спать ни в коем голова случае имеет на, на, на север не спать головой я бы еще рекомендовала относительно детей когда дети занимаются и хотят что-то запомнить особенно когда они готовятся к экзаменам, угу. то рекомендация садиться детям лицом, либо на запад либо на восток Лицо. Либо на запад, запад либо, либо на, на, восток. на восток. На западе планета Сатурн, она аскетична, но Сатурн очень, очень уважает учеников и им очень помогает. А восток — это восточное направление, слушайте, это планета Солнце, mm -hmm. это само по себе разумеющее, что она, конечно же, помогает в обучении. Я понял. Хорошо. Я, на вот у вас рядом висит зеркало. Да. По поводу зеркал. Есть ли какие-то указания? Да, да есть рекомендация. Есть. Значит, смотрите, очень неблагоприятно, если вы смотрите в зеркало в направлении юго-запада и южного сектора. Все остальные сектора подходят. То есть зеркало стоит, скажем... Таким образом, что когда вы в него смотритесь, так. как будто бы вы смотрите в сторону юга, так или в сторону юго-запада. А запад Нормально? Еще, Запад так. Туда-сюда? Туда-сюда ну, туда нейтрально, да. Mm -hmm. А все остальные сектора, смотрите вы на восток или на северо-восток, очень благоприятно, если вы смотрите лицом на север, это планета Меркурий, планета богатства. Mm -hmm. а, вот, если вы смотрите на северо-восток, ну и на восток, потому что это планета здоровья вообще-то. Mm -hmm. Северо-западный сектор, северо-запад и запад это нейтральные сектора. Mm -hmm. uh, я читал о том, что в спальне, uh, где обычно стоят дрессеры и зеркала, естественно, uh, в них не должна отражаться кровать. Yeah. Это так? Это так. Почему? Это касается и фэн-шуй, это касается и васту. Тоже хотя васту в общем-то не отталкивается от фэн-шуй. Это потому, что мы все человеческое тело, мы сами это все энергии, правильно? правильно. А, те энергии, которые мы не видим, но тем не менее. И когда человек спит, то зеркало обладает такой мощной силой, что она как бы Забирает энергию. Она, как бы, энергия человека она постоянно отражается во время сна uh -huh. в этом зеркале, и человек просыпается разбитым усталом. Вот и все. Ну, то есть зеркало может быть в спальне, но только так, чтобы оно не стояло прямо напротив. Да? Да. Но человек не отражался во время сна, потому что человек во время сна uh -huh. Он расслабленный, uh -huh. и он не в состоянии контролировать свою энергетику. Понимаете? Почему нельзя в спальне держать телевизор? Это идут как бы конфликт двух энергий. Спальня – это энергия снада, энергия покоя, когда человек уходит на покой. И специально есть медитационные музыки для того, чтобы человек непосредственно расслаблялся и получил сон, где он мог даже, если он спит, даже если и четыре часа, но так, чтобы его организм полностью отдохнул. Телевизор – абсолютно другая энергия. Телевизор – это та энергия, которая возбуждает человека. Представьте это... себе в золотых правилах. Васту это написано Понятно. под пунктом.